На третьем ладу зажимаем шестую, и на пятом зажимаем пятую. Играем бас, дальше идет глушение, вот такой щелчок, опять бас, и вот сюда ставим мизинец, потом здесь играем вот на этой струне глушение, вот такой вот, сюда идет бас, и опять, потом опять глушение, по третьей струне, и четвертая баре идет, получается, на третью ладу, шестая, вторая, третья, глушение вот это, и вот здесь высекаем третью струну. Можно сыграть, конечно, без глушения. либо вот так бас дергаем 3 2 вместе бас зажимаем на 4 ладу вторую, дергаем две струны дальше ставим на пятый лад третью струну и идем мизинцем на 6 лад то же самое